Witam wszystkich, drodzy przyjaciele. Z Wami Anton Bialiuk i kanał Work and Life. I dzisiaj ja chcę porównać Białoruś, Ukrainę i Polskę odnośnie strajków. Sprawa w tym, że ostatni czas w Polsce bardzo dużo strajkują. Z tego, co słyszałem, to strajkowali policjanci Straż Graniczna i otrzymali to, czego chcieli. Czyli podwyżek około 1000 złotych w miesięcznej wypłacie. No i teraz coś takiego podobnego кого тоже сом э, на учищеле напишущий попрошаю в комментариях, кеды докладнее страйковали полясьянищи, кеды в Польсе страйковала сразу гранично на момент дисейши э, юж хиба что с два го дня страйкуюм на в Польсе э, не выходим в ogóle до працы. на едным из порталов таких украинских, э, на едным из stron интернетовых, помним так, зналязун таки э, барзо э, чекавый комментаж еднего я я подыряжем с обывателей Украины. припомню то есть его здание односчет страйков в Польше. Александр Фунтовой пишет: так повинно быть. Учить нам чеба без Майдану, без крови, попросту разом, заранее организовано вещь на улице и поведешь свое слово. То для нас 760 евро пензы. Для них это мало деньги. Сейчас ходит о выплатах на учительников в Польске. То для нас 730 евро деньги, пишет Александр. А для них это не сомнения. Хотя цены на еду и на рахунок за медиа уже такие же. А может у нас уже и э, дрожь чем в Польсе, А у нас люди работают тяжело за 200 долларов. И люди плачут в социальных медиа, вместо того, чтобы сделать что-то для изменения этой ситуации. А когда действительно нужно стройковать, а не выходишь до работы в организованный способ. Напевно певно а на Венцы, кто же с радостью за стэмпи звольненных революционистов, только чтобы узыскачь привилея в праце. Для того и живем в тен способ. Что-то, дороже, Как вы думаете, что вы думаете в связи с этим Попрошу вас написать относно этого свои комментарии под этим видео. Ну а мое мнение такое, что человек э, хорошо говорит, что этот человек э, хорошо пишет и пишет правильно. Э, ну а от себя могу поведеть, э, так как я не украинцем, я белорусским. Э, ну и относно страйков и разных таких вещей, я думаю, что в Беларуси еще горже выглядит ситуация, чем в Украине, ну и тем больше, чем в Польце. Бо у нас, на przykład, чтобы была такая подобная ситуация, как сейчас в Польсе, чили, чтобы не вышли до працы, на przykład научители, э, не wiem, страж граничный, полицейские. У нас в ogóle есть фантастика, чтобы э, страж граничный и полицейские там не выходили до працы, или не выписывали мандаты, как это было в Польше. Буду говорить сейчас о таких ситуациях, чтобы научители не вышли попросту просто до прасы, то э, уже на следующий день всех тех, кто не вышел до працы, просто звонили бы с працы и на их место, шли бы колейные и просовали бы а могло быть еще и так, что часть этих людей трафило бы и до вензения. И на полно так было бы, чтобы эти люди еще вышли на улицы, так как это было в Польске, потому что учитель тоже выходили на улицы, там страйковали, как то в Украине часто было, то в общем, отразу приезжает много полицейцев с пауками, часть этих людей тратит до шпиталя, часть людей тратит до вензения, часть людей отримает большой мандат, ну а часть людей будут освобождены с працы. Ну а большая часть людей отримает все, что я говорил раньше. И трафим до шпиталя, потом трафим до вензения, отримает мандат и, очевидно, же застану звольны с працы. Я думаю, что в Польше есть на дуже в том смысле ниж в Беларуси, чили в Украине в том смысле, что человек, как ему, что не подобное в его праце, не подобное его выплата то люди могут организованы везти на улицы и поведешь свое слово и в конце, если будем трвать, то отшимаем то, что хотели. Чили подвышки в выплаче, какие-то изменения в праве панцтвовым, и так далее. Что ж, друзья, пришли? Пишите, как наивенцы, комментарии под этим фильмиком, что вы мысли, что в справе всего, что услышали сегодня. Будет интересно ваше здание. Если вы хотите в праце в Польше, то предлагаю вам 6 по которые будут в описании этого фильмика. Там вы найдете все оферты работы, только лучших профессионалов в Польше. Ну и там тоже будут мои номеры, актуальные контакты. Jeżeli wam spodobał się ten filmik, stawcie pod nim like, subskrybujcie mój kanał. No a z wami był Anton Białeuk i kanał Work and Life. Na suwiedzi w Polsce. Do zobaczenia za granicy pszczałie i wszystkiego dobrego.